Парк Гагарина. 12, -е, 12, -е, 21 -е год. Добрый день. Информагентство Ледокол. Вопрос можно задать? Ну, сегодня э, очередной даты, как я понимаю, Конституции. Что-нибудь да. в этом духе. Что про нее можете сказать? А -а -а. Я боюсь. Она работает. Она работает, не работает? Ну да. Вообще да, в регулировании прав человека. Так, Во то есть, случае. нет, это теория, а на практике как в Российской Федерации? Ну, довольно такой. Шаткий вопрос, да? да? шаткий. Хорошо, а как думаете, вот в прошлом году там принимали поправки всякие, результаты от этого есть? А, мне кажется, нет. Ну, есть один. Вот, допустим, то же самое, сохранение ценности русского языка. Ага. Сохраняются? Как же? Успешно? Очень... Понял. Как, как, как Результат будет? ясен. Ну тогда третий вопрос, в принципе, как бы он жизненный, материальный. То есть, смотрите, каждый год цены повышаются, тариф повышаются. А, Собственно говоря, не, это это понятно. Но инфляция это в любом случае следствие экономической системы, а не сама по себе взята из потолка, правильно? Да. Вот, то есть в этом в этой ситуации конституция что-нибудь помогает делать? Нет. Так, значит вопрос системный. Ну ладно, раз системный, значит, надо менять систему. Логично. Так. Все, больше ничего. Правильно? До свидания. До свидания. Добрый день. Информа агентства «Ледокол». Вопрос можешь задать? Сегодня вокруг Конституции все-таки денек пляшет. Вообще нет. Не сегодня. Понял. Все, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Информа агентства «Ледокола». Вопрос можешь задать? А то сегодня вроде как день Конституции или что-то наподобие этого. Ну, как вы думаете, вот Конституция работает в Российской Федерации? Конечно, работает. Работает. Хорошо, понял. А как вот вы в прошлом году принимали поправки всякие там результат от этого есть? Кстати, да. Какой? Как вы видите, какой результат? А? Что вы говорите? Какой результат от а поправок какой? прошлогодних? Поэтому ну, мы более не разбираемся. Какой результат? Понял. Хорошо, тогда третий вопрос. Вот как вы видите? Повышение цен, повышение тарифов, это, так сказать, как Конституция как-нибудь помогает затормозить. Ну, это пандемия нам так сработала, конечно. Ага. Если вы и то еще все-таки все и В этом, Со году, в этом выпуска выпуска... году засуха у нас Держи, была в России, ну, Нет вопросов, да. Вот поэтому ничего, пока еще. То есть есть объективные вы, причины. А мы с вами разговариваем. Понимаете? Судьба такой. Ну, Но я переболел да. и нормально. Что, у вас есть да Сколько? справка? Справка есть. Сколько конфиденциальность? Не, справка есть там с квадратиком, мне достаточно. Пройдешь хоть куда? Мы доверяем нашему президенту. Понял. Да. А повышению цен доверяете? Повышению тарифов? Он у нас. Ну что хотелось? понимаем, что это Что теперь делать? Он не у нас не глупый мужчина. Ну, скажем Вы нашли, так. Вы фотографировать что ли? Ну, да, конечно, как же. Мы же это самое информагентство, а не так просто. Вот. Поэтому на Ютубе все будет, это да без проблем. нашему президенту, любим его и почитаем. Понял. Все, тогда все. благодарю. Добрый день. Информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Вокруг дня Конституции, вроде как не, сегодня. Да нет, давайте не к нам. Можно, Понял. Спасибо. Хорошо. Нет, сейчас то ли толь то ли не погонит. Сегодня вроде как вокруг Дня Конституции, денек, может что-нибудь скажете? Как считаете, Конституция работает, не работает в Российской не Федерации? Работает. Не работает А вот прошлогодние поправки, как на ваш взгляд, они что-нибудь повлияли, сделали, что-нибудь изменили? Как-то так в обход нас все решают Ага. тогда третий последний вопрос последний это ну мы видим о том что там цены повышаются тарифы повышаются с января еще прибавят вот а конституция как-нибудь на это влияет? никаким образом разве что кто-то на это то есть в принципе это вопрос уже системы да. Может так выразить? Ну? значит вывод простой надо менять систему да? все благодарю Вот так.